Саламу алейкум, почему у тебя через каждое слово Кадыров, Кадыров, кто-то без него, я в отличие от Кадырова, Кадыров, то Кадыров, это алейкум, ас-салам. Саламу алейкум, почему ты не говоришь объективно о Чечне, сейчас не курят, не пьют, множество женщин надели хиджаб, кого He's бы за... ты из себя не строил, душонка, у тебя подлый, язык мерзкий, я не за Кадырова, но твое поведение и слова очень мерзкие, лжешь, как дышишь. Колокольчик. Кадыров всегда открыто критиковал политику Израиля, где ты до этого момента был, говорит а Амин. Вот как раз таки это вопрос Кадырова, почему до этого он э критиковал, как ты говоришь, политику Израиля, а сейчас вдруг ему стало боязно это делать, в чем проблема? Почему и дальше он не продолжает также же критиковать, и не, не вырезая свои слова, не удаляя видеоролики? Пускай дальше критикует, пускай бомбит. Словесно. Пускай делает свое дело. Но он ведь не, не, не может этого делать. Потому что кое-где ему за это, видимо, дают по голове. Ассалам алейкум, почему у тебя через каждое слово Кадыров, Кадыров, кто-то без него, я в отличие от Кадырова, Кадыров, то Кадыров это, в алейкум, ассалам. Потому что Кадыров это сегодня актуальная проблема для нас, для нашего народа. И мы говорим о Кадырове Абу Мансур. Я не знаю, ты из, из нашего ты народа или нет, но если ты из нашего, ты должен понимать, почему сегодня все говорят о Кадырове. Собаке не понять мудрость льва. Аллах эту бойл хабрат тумсо. Амин, Аллах арейс халил. Гендергноевский. Может, какой-то процент и критикует Кадырова, но подавляющее большинство за него, и это видно, когда ты живешь в Чечне, ездишь по селам, городам, общаешься с людьми. Именно поэтому у меня есть информация, потому что я жил в Чечне, ездил и общался. Я прекрасно знаю, что как у нас Кадырова любят. И ты это тоже прекрасно знаешь, только бы ты здесь не лгал. Кадырова — это тот человек, который, когда появится возможность, то его ждет судьба Каддафи. Вот как Каддафи, как оказалось, что, как его любил его народ когда его тело пинали по улицам столицы. Вот так же и наш народ покажет, как он любит Кадырова. Тумсо, ассаламу алейкум. Почему ты не говоришь объективно о Чечне? Сейчас не курят, не пьют. Множество женщин надели хиджаб. Безо безопасно ездить. Люди занимаются бизнесом, живут себе спокойно. Мне кажется, ты должен говорить правду. Тогда тебе будут верить. А, алейкум ассалам, метрандир Эрландур. Это кто-то под ником метрандир Эрландура, походу. Пытается его дискредитировать. Почему я не говорю объективно? Я как раз говорю объективно. Как раз таки я говорю объективно. Сейчас не курят, не пьют. Множество женщин надели хиджаб. То, что они курят и не пьют, это, конечно... Ну, это, наверное, во-первых, это ложь, что не курят. Что не пьют, тут тоже смотря что. Но не так оценивается благополучность. Не, не так, что там не курят и не пьют. Да лучше бы у нас курили бы и пили бы, но людей не убивали. Как ты, можешь, как ты можешь положить, вот положи на весы, вот сюда положи, курят, пьют, а вот сюда вот что, убивают людей просто так. Оцени это, да пусть лучше бы курили бы и пили, чем у нас убивали бы людей за любую критику, за инакомыслие, за политические взгляды, за религиозные взгляды. Пусть лучше бы курили бы и пили. А по поводу бизнеса, это я вообще молчу, как у нас там легко с бизнесом. У нас так легко с бизнесом, что как только ты открываешь что-то, более или менее приносящее доход, тебя сразу в данью обкладывают. Пользователя под ником «Христианин». «Почему в ислам нельзя верить без любви к смертному Мухаммаду? Делать условием веры вечного Бога любовь к какому-то смертному – это глупость. Насильно заставить себя любить человека ведь нельзя, и это препятствие для веры в Аллаха. Ислам и есть язычество в этом случае». Привет, христианин! Твое мнение нам, нас, конечно, очень серьезно волнует в этом вопросе, и нам было очень важно, что ты по этому поводу думаешь. Но вот у нас так в исламе является обязательным, обязательным условием любовь к Аллаху и любовь к Его посланнику, милимо и Аллаха, больше, чем любовь к собственным душам, к своим детям, к своим родителям. Это является не волей изъявления мусульманина, это является условием веры. Обязательно мне нравится любить Аллаха и Его Посланника больше, чем вообще что-либо и кого-либо. Если тебе это не нравится, тебя насильно сюда никто не тащит. Ты можешь оставаться там, где ты находишься. Но, пожалуйста, нам не навязывай ничего. Мы уверовали в Аллаха и в Его Посланника, и мы счастливы именно потому, что мы являемся мусульманами. Христианин продолжает. И еще что странно, в исламе молочный брат-сестрой жен, жениться не могут, даже если никакого родства между ними нет. Зато двоюродный брат-сестрой могут. Это же явное противоречие науке и здравому смыслу. Но видишь, опять христианин, нам безусловно очень важно, что, что ты думаешь по этому поводу. Но вот у нас в исламе именно так. Поэтому если тебе это не нравится, ты считаешь, что это какое-то противоречие какому-то смыслу. Никто тебя за уши сюда не тащит. Пожалуйста, оставайся там, где ты находишься. У нас так, да, братья молочные не могут жениться друг на друге, даже если они не родственники. При этом могут жениться, начиная от двоюродных, и далее они могут. Именно так. Христианин, правда ли, что Мухаммаду дана была привилегия Аллахом жениться против воли родителей и невесты, и что муж должен был развестись, если жена приглянулась Мухаммаду, или это ложь? Это ложь, христианин, ты нигде никак не сможешь это подтвердить. Конечно же, это ложь. Пророку Мухаммаду, мир ему, Аллаха, действительно была дана привилегия, но только в количестве жен. У пророка, мир ему, Аллаха, было по одной версии девять жен, и две наложницы, по другой версии их было 11, Джон. Поэтому только в этом была привилегия, то есть в количестве. Но никак не, не в том, что ты сказал. То есть против воли там и так далее, этого нет, конечно. А вот Джонс Джонс, зачитаем. «Кого бы ты из себя не строил, душонка, у тебя подло, и язык мерзкий. Я не за Кадырова, но твое поведение и слова очень мерзкие, лжешь, как дышишь», пишет Джонс Джонс. «Спасибо тебе, Джонс, за твое мнение, оно...» Ты имеешь право на то, чтобы так думать и даже, видишь, озвучивать в своем эфире, я тебе даю подобное, подобное мнение. Я вот в отличие от Кадырова к критике отношусь спокойно. Ассаламу алейкум, Тумсо, давай признаем правду, ты ноль в религии и все твои знания взяты из гугла, ты шейх гугл. У алейкам асалам, митрандир эрландур. Ну, здесь я, наверное, соглашусь с тобой, я по сравнению с кем-то, я действительно ноль в религии, по сравнению с кем-то, я, наверное, что-то понимаю. Тумсо. Рамзан, как, как о Вахабитах говорит и об израильтянах говорит и о русских офицерах, никогда не боялся говорить о преступлениях открыто и без выгоды. Что ты сейчас брыжешь ядом из всех своих щелей? Говорит Горец. Покажи мне, Горец, хоть один, одно высказывание, где он русских офицеров называл вахабитами или израильтян называл вахабитами. Что ты такое говоришь, Горец? Мы-то мы прекрасно знаем, кого он называет вахабитами. Мы-то это все прекрасно понимаем. <coughs> Тумсо, Рамзан сделал больше любого другого чеченца для своего народа. Ты не можешь просто с этим согласиться. Рамзан сделал больше зла да, для чеченского народа, чем любой другой. С этим я соглашусь. Наверное, в истории у чеченцев нет человека, кто сделал бы больше зла для нашего народа, чем семья Кадыровых. «Ассаламу алейкум, брат! Я хочу быть ученым и занимаюсь грибами, но эти грибы при большом количестве вызывают галлю... <связь> галлюцинации. Но в, малом это доп... но в малом это отличный допинг, как кофе и вроде лечит язву. И это мое оправдание. Я не прошу фетву, а лишь твой взгляд на эту тему заниматься этим дальше». «Ассаламу <связь> алейкум асалам». Можно я это тоже никак не буду комментировать? А. Какой же ты лжец? Вахабиты были терпилами. Ты, ты что гонишь? Сотни людей минимум они убили, которые смели против их идеологии выступить. Они даже стариков не жалели. Любой взрослый чеченец знает правду о твоих кумирах. Ну, расскажите эту правду людям. Почему вы тогда даете мне лгать, как вы говорите? Приведите хоть один пример, когда человек был убит за инакомыслие. Это да не то что убить, побить хотя бы. Вот во время, когда мы жили между двух войн, приведите хотя бы один факт того, что человека убили за инакомыслие, или побили его за инакомыслие. Пришли к ним, вот Урусмартан. В Урусмартане, как мы знаем, там были, у власти прям были те, кто, кого вы называете ваххабитами. Люди, которые не подчинялись тогда даже Масхадову, чуть ли на грани гражданской войны мы находились. Приведите пример, как они пришли, допустим, кому-нибудь домой в Урусмартане и сказали, так ты, значит, являешься, являешься там, приверженцем э, кадарийского тариката или нахшамандийского тариката, и, и, ну, в общем, что-нибудь из этого. И мы за это тебя сейчас побьем или убьем. Или там какие-то проблемы ему создали. Предъявите такой пример. Вы прекрасно знаете, что ничего подобного вы не приведете. Вы начнете приводить нам примеры, когда в нулевые... Где-то кого-то там убили, вот там говорят, Кадыров нам постоянно рассказывает, что там в Элистанджах они пришли, там какого-то старика убили, он читал Коран, там рассказывает эти свои сказки. Эти сказки вы расскажите как, каким-нибудь идиотам, которые слушают Кадырова. Никого, ни, никогда за инакомыслие никого не убивали. Даже те, когда во время боевых действий, а вы понимаете, что нулевые это боевые действия, даже тогда, если кого-то и убивали, то убивали не за инакомыслия, а за работу на российские спецслужбы. За это убивали, да. Мы знаем много примеров, когда казнили за то, что занимались доносительством российским властям. За это, да, казнили. Не неважно было, молодой он или старый, мужчина это или женщина. А на войне как-то иначе бывает. Вы, вы хотите сказать, что во время войны Второй мировой с Красная армия, советские солдаты, НКВД, они не казнили тех, кто доносил гитлеровским офицерам? Их не казнили? Не то, что их казнили. Наш народ был обвинен в том, что мы якобы были благосклонны к немцам, и весь наш народ был выслан. Весь наш народ, он попытался казнить этот Сталин. Что вы хотите сказать, что не, не так как-то действует во время войны? Что мы, в отличие от российских, от советских там, войск, мы были гораздо более толерантными. Я имею в виду, говоря мы, я имею в виду чеченскую армию, чеченское сопротивление.